<связь> Ты дрочишь что ли? Нет, бухаю. А так дрочишь, как будто стонешь или тебя как будто? Нет, бухаю. я просто я хуй... <связь> отдался в отчаянии маленечко. Чувак? Может там? Отдался в очко? Ты че В отчаянии в отчаянии что случилось то давай я буду тебе ты вылез свое что с тобой случилось я послушаю ты поддержишь я не знаю ты давай рассказывай что случилось Ну первое я не пидер. Второе, я не тому подобное я понял ты не пидор того того не толерантный, все понял ты мужик да именно ты мужик да а за мужика жопу дашь что-то у тебя какое-то косвенное понятие я тебе проверяю. Ла-ла, давай, что случилось у тебя? Скажи, расскажи. Такую знать. Ты блядь, да что случилось? Блять, просто бухаю. Вот честно. Ну, просто нельзя же бухать. Вот честно. Ну, Магу на кедров на кедровых аресточках просто кто давил. Кто-то обидел тебя или. Не, не, прото, че как тебя зовут? Слава зовут Слава. Славе, давай братан. За твое здоровье. Давай. Спасибо, спасибо. О -о. Чё бухаешь ты так? Давай не пей. Ну. Ну а что поделать, как-нибудь. У тебя жена, дети есть? Жена есть. Детей нету, да, пока? А, ну, через годик. Почему через годик? Плана. А что сейчас не ходите делать? Пока ситуация неспокойна. Какая так. ситуация? Ты с Россией? В России, да. Блин, у нас ситуация всегда хорошая. Проблем нету, ничего нету такой. Ч-то тебя... ты пессимист какой-то. Пессимист какой-то ты. Сколько раз призывали? Блин, меня один раз призывали, два года служил. Один? Ты сколько служил? Один? А меня пять раз призывали. Ты пять раз служил? Нет. Вот видишь, сколько раз служил? я служил два с половиной года ты где так служил два с половиной года какие года военная разведка на границе с украиной сейчас вот это пиздоболь кажется, кажется да. покажи как наколку разведки военная часть 222 63 а, покажи покажи этот да, разведочный этот Наколочку свою. Все, кто от разведки служили, у всех наколка есть. Я тебе могу все показать. Понял, свою... понял, понял, понял. Я тебя понял, ты балабол, все понял, понял. Ладно, ладно, поехали. А, хорошо, ты... хорошо, разведка, все, все понял. Ну чё, а, кто? Был, но я не ну, Бля, знаешь, если ты служил бы в разведке а. плюс в Украине бы, ты бы об этом молчал бы, не говорил бы, что, что и как. Да мне просто совершенно по буку. Вот если честно по буку. Вот, блин, ты пессимист и наебчик. Я понял это. Все ясно да, с тобой. Ты... Ладно, давай тему да. переведем. Тему переведем. Да, я сейчас так. могу. Часть Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? 25. пять. Бля, ты пизда был лишь два с половиной года слушал. Блин, ты годичный просто. Блин, ты или служил где-то там рядом и все ты сейчас блин придумываешь что-то себе давай не рассказывай сказки такие больше ладно никому, давай никому я сейчас поедем. покажу кому куда поедем чего доказывать мне не надо ничего доказывать я понял да, я Не, я не, говорю, нет, нет ничего не надо доказывать мне ладно да, черсим ж... это че как у тебя же вообще у меня вполне хорошо как же новые? Ну, честно, если... Ну, так, более-менее. В чем проблема? Блять, запрещает бухать жестко. Девчонок ну, запрещает. Тебе не изменяет, рога не ставит тебе. Нет. Или это под вопросом? Точно не под вопросом. Это точно не Ты 24 часа с женой вместе находишься? Ну, исключая тот момент, то, что она на работе, то да. Вот ты даже икать начал, значит, что-то не так. Представляешь? Что-то, может, и жена изменяет. Да. Это под вопросом, представляешь? знаешь тут э, под вопрос можно пустить все что угодно что например ну, да. да все может у не э, рабочий роман там на работе роман да. хорошо ты э, сейчас действуешь на меня хорошо сейчас поступим поступим чуть по-другому давай давай хорошо. у тебя уходит э, жена на работу у меня нет да жены. Девушка. У меня нет девушки. Я на раз только. Я раз, только сплю, а, ну все. Ты, ты решил, да. Я по потребности только от девушек. Я что хочу, беру ну, и отправляю. Ну, Ты так, короче, решил, да, иван чисто у тебя, короче. Нет ничего, никого. Да-да-да. Да, да, тебя... ну, давай, хорошо. дальше, давай, дальше поехали. Давай. А у меня нет ничего понятно понятно а ей думаешь вот э, твоей жене приятно ты бухой и с тобой какое, Бухи... какое? нет, нет какое? Ну, подожди подожди послушай меня, а у меня сразу? нет вот смотри ты бухой да жена... а у меня развед жена? А? А разве жена ты сказал да есть а короче есть? подожди ты сказал а нет подожди жена. Мне нет же. Ну давай, сзади не включай. Так, вот ну смотри. Так заднюю... Смотри, смотри, подожди. Суть не в этом. Жена ты не женат, а этот скажем. Вот. Ты сказал, у меня жена запрещает пить. Ты сказал, у меня жена запрещает пить. Я трезвый, ты пьяный. Я все понимаю. Этот. Вот смотри, твоя жена приходит, уставшая с работы, допустим, да? Ты пьяный. Она не приходит уставшая никогда. Ну ладно, не уставшая. Просто приходит домой, а дома пьяный ты лежишь. И ей приятно, что ли, с тобой сосаться вот, пьяным, от кого воняет водкой, полтами или что-то. И, допустим, есть э, знакомый, который с, ним, с ней флиртует. Она один прекрасный день, когда, пока ты бухой Стоп. спишь, Стоп. просто, просто позвонит ей... Пошиб, а просто посидим, скажем. Псих, не психой, не психой, я просто до конца договорю, потом ну, ты выскажешь. Смотри, ты она пойдет потом да. с ним, с ним пойдет, представляю, с ним пойдет и начнет с ним гулять и начнет изменять тебе, потом бросит тебя. Слышишь? Да, сейчас слушаю тебя. Ты, видимо, не допонил, угу. даже. До того момента, как ты начал э, какую-то ахинею нести. Какую ахинею? Я правда жизни твоей рассказываю. Не? Да не переживай, не переживай. Да. Девушек да. много, найдешь да. вторую, другую. Да. Не переживай. Меня, где я работаю, как я работаю, что у меня за отношения. Ты, я, думаешь, я, ты я, такой я... аналитик или что? Я понял. Я понял. Сейчас... Сейчас ты вот... Ну, э, да, ты сейчас... Твоя... Это полное говно. Сейчас вот, Брата, ты перерабатываешь у себя в мозге, в мозгах, и ты начинаешь на меня быковать А потому что как будто я виноват, ты начинаешь боковать на меня. Нет. А вся вина да, в тебе, я... представляешь, вся... Да, тебе, переживай, успокойся, успокойся. успокойся. Братишка, твоя аналитика равна нулю. Братишка, останов... остановись, остановись, остановись. А? Ты просто сейчас вот, пьяный, осознай вот это, вот, что Нет. я тебе рассказал. Нет. Подожди, подожди. А ну не берегу, не перевай, не перебивай, а? Смотри, ты вот это все думаешь и всю свою психику на меня пускаешь сейчас, в данный момент. Просто ты одумайся, пока, одумайся. Можешь бросишь пить, как ты думаешь? Потом поздно это будешь. Твоя, твоя аналитика это ноль. Смотри, вот ты так думаешь, да? Через. Ну ладно, возьмем, блин. Твоя жена еще вытерпит год и скажет Зачем, Зачем мне этот алкаш нужен? Когда за мной ухаживает такой на не парнишка? Все дарит туда-сюда, водит по ресторанам. Скажет. Зачем мне такой алкаш? Ну зачем? Он детей не может сделать, скажет вот так. Вот ты подумай, вот это на дети. Ты вот сейчас послушай меня, ты просто от сегодняшнего дня брось пить. Брось полностью пить. Возьмись. Сходи куда-нибудь, купи цветок, подари жене. Просто так скажи вот или час даже сходи просто придет жена скажи любимая на хотя бы один цветок подарить скажи любимая я выпил сегодня вот последний раз говорю скажи я больше пить не буду буду ввести хороший образ жизни и хочу чтобы у нас были здоровые дети понимаешь вот так сделай и все будет у тебя хорошо и пей, ну ты пей, вот знаешь, по праздникам, там, по чуть-чуть. Ты думай о детях, о жене думай, в первую очередь. Я тебе понимаю, что тяжело, да. Я не просто так говорю же. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Давай, слушай, я тебе. Скажи, я неправду сказал? Кстати, ты единственный человек, которого так вот, ты прям затронул именно затронул, ты именно так сказал. А были люди, которые так вот ну, пытались что-то сказать, да? Я их просто щелкал далее, да, и все. А ты вот тот человек, которого я ну, не смог я далее щелкнуть. Братан, просто, вот как я сделал, сказал, так сделай вот. просто. Я вот с тобой готов говорить, да, вот. Я не алкаш я не алкоголик. Тот человек, который да там молодые есть люди, да там, которые ну там бухают, да там, и тому подобное. Да, я не из тех людей. Я работаю. Да, я могу выпить. Да, я могу бухать. Да, вот у меня сейчас жена ушла на работу, я решил выпить. Да, у меня есть такое желание, чтобы выпить. Но а, о том, что ты сказал вот то, что сходить да, вот купить какие-то цветы жени, да там, ну вот так, так сказать, вот это меня прям сильно затронуло, прям сильно, вот Сейчас вот возьми, да, брось пить, вот сейчас вот все и тихонько сходи, купи. То хотя бы цветок один. Пускай жена, когда к тебе придет вот, с работы, придет скажи А ты, любимая, я да, немножко выпил. На тебе цветочек. Скажи просто. И поцелуй. И скажи тихонько. Я тебя люблю, в ухо. И все. И все будет у тебя. И перестань пить. Хорошо? Хоть вот сегодня, даже допустим, у тебя выходной день, ты. Знаешь, я сейчас поделюсь, да, вот так, ну, просто расскажу. Что, слезы вот. идут? У меня жена есть, да, уже, ну как, год. Ну, так, ну, скажу да, вот так. Есть у меня жена, как бы. Мы с ней встречаемся уже на протяжении э, более пяти лет. Ну, я тебе вот так вот все короче рассказываю, ну, ну, постепенно. Ну так. Не суди строго, ничего это. Да. Ну, я тебе просто просто это доверяюсь. Не ну а так, такой человек хороший, глаза у тебя хорошие, такое похож. Ты, ты а... в людям не верь. В глаза не верь никогда. Чуть. А ты, я понимаю, первую нет, очередь, нет, смотри. Нет. Смотри, нет, первую ну, очередь ты должен знаешь, в себе. Верить, факту, в себе. Факту, будь ты обманешь в чем-либо. Mm -hmm. Вот именно по факту. Я в тебя ну, обманул. Ты... Я тебя обманул бы. Я тебя обманул. Бы. Я тебе серьезно говорю. Уверяю, нет, братан. Я просто не хорошо. начну сейчас просто. Ты умеешь, ты умеешь хорошо обманывать. Умеешь хорошо обманывать? Конечно. А готов ты в криминал вползти? Зачем мне криминал? Я если могу так просто. Нет, ну а так что-нибудь. Ну зачем мне криминал? Без криминал. Знаешь, из-за криминала ты ничего не заработаешь, ничего не сделаешь. Ты просто свой, да? свою жизнь испоганишь просто. Все, давай. Я ухожу, у меня дела. Я тебе со совет дал. Сделай так, и все будет у тебя. Все, good, супер. Давай. Не переживай, больше не пей. Давай. И иди за светами жене. Да. Все, давай. Все. Послушайте я меня. чуть, поспешил, я чуть поспешил, да. Все. Есть. Факты момент. Давай удачи. Пока. Нет. Я пошел. Да. Я пошел. У меня дела. Надо другим помочь. Ну, можно. Чуть. <связываем> давай пообщаемся, пожалуйста. Ну, чуть-чуть. Давай, давай другой раз. Я спешу, серьезно надо другим помочь тоже ты, ты, просто ты, я ты, тебе ты, скажу ты. я тебе сказал все что тебя как надо и у тебя все будет хорошо понятно ты пять лет уже общаешься с женой да год живете да надо уже делать детей если не будешь так блин на завтра оставлять перед тем как детей делать брось пить пару месяцев брось пить чтобы да. было все хорошо да? все знаешь, давай что? Ч момент? В чем? Я пытаюсь, но у нее чуть не получается. Понятно, понятно. Врачам сходите, врачам. Врачам сходите. Все будет у вас хорошо. Я вас ну, благословляю, чтобы у вас все было хорошо. хорошо? Ну, врач... Особо она сначала была ну, худая, прям очень худая, прям пизда. Начала ну, с короче, началась эта интимная жизнь, там все дела, да. Она начала в вот. Гормон, Гормоны играют. Потом поженились, вот, все хорошо. А потом дети уже не получаются. Получится, получится. Надо всегда быть оптимистом, верить в Бога. Русские, в церковь сходите, все будет у вас хорошо. Но переживай. Ты в первую очередь бросьте пить и курить. И бросай, пить, пить, курить. И через два месяца только начинай, чтобы все вот это прошло, все вот это. Организм очистился, что у вас душа очистился. Вот тогда вера любовь и надежда и у вас все будет ты азербайджанец нет я чисто чисто а русский русский чисто а... давай удачи тебе пока Кто ты да я за тебя выпью не надо за меня пить я не пью и тебе советую дай помолюсь за тебя хорошо помолись. давай Удачи тебе, как? давай. Как тебя? Жизнь. Назови меня жизнь просто. Жизнь. Давай. Удачи тебе, братишка. Вот так люди.